То даже самый последний мудак может подойти с пыра долбануть мне в носяру и будет прав. Но с таким темпом, как сейчас, до конца года будет 100 тысяч. Я громко ворвусь в эту сферу. Для начала нужен какой-то толчок видео в ТикТоке, чтобы оно начало набирать просмотр влека, как это все-таки работает. Вадим борода. И люди... TikTok. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с человеком, который успешно занимается товарным бизнесом. Он практик, который действительно знает, как заработать на товарке. Также у него есть свой YouTube-канал с качественным контентом, на который он за один год набрал всего полторы тысячи подписчиков. Но, друзья, за последний месяц, даже, наверное, за последние 20 дней число подписчиков на его канал перевалило за тысяч. И эта цифра продолжает стремительно расти вверх. Сейчас мы все у него узнаем. Погнали! Ну все, огонь! Приветствую, Вадим! Наконец-то созвонились. Сегодня у нас будет три составляющих нашего интервью. Поговорим о ТикТоке, о Ютубе и самое главное, наверное, о товарке. Да? Начнем с последнего. Расскажи немного об этом, что конкретно ты продаешь и через какую, через какую площадку ты реализуешь данные товары. Ну смотри, во-первых, всем привет, меня зовут Вадим Борода, меня легко найти в ютубе, Вадим Борода написано. По поводу товарного бизнеса, что могу, могу сказать, есть три модели существуют, которыми я всеми тремя стараюсь сейчас пользоваться. Это первичная модель, это CPA модель, это одностраничные сайты, один товар, один сайт, одна страница. да. И очень много сейчас людей, это высококонкурентная такая модель бизнеса, она про быстрые запуски. То есть мы быстро запускаемся, мы быстро протестировали спрос, мы быстро продали какой-то дешевый товар. Это одна из вида, один из видов э, товарного бизнеса. Быстрые CPA запуски через одностраничные сайты. Есть вторая модель – это многостраничные сайты. Более долгосрочная перспектива, игра в долгую, это может быть одностранич... многостраничные сайты и или страницы инстаграм я постоянно говорю и или, потому что иногда страницы инстаграм совершенно не нужен сайт, потому что такие социальные крупные сети как инстаграм иногда, точнее иногда, а всегда против, чтобы э, конечный потребитель выходил, чтобы что-то покупать из их социальной сети, они э, хотят, чтобы ты оставался у них в Инстаграме, чтобы ты покупал там, и все твои действия так или иначе были связаны с действиями без выхода из этой социальной сети. Поэтому вторая модель – это долгосрочная перспектива через интернет-магазины или страницы Инстаграм. И третья модель, наиболее перспективная, на мой взгляд, – это контентоориентированная модель продаж товара в Интернете. Это когда во главе всего стоит контент, во главе всего стоит личность и взаимная симпания, симпатия с конечным потребителем, и уже на почве этого доверия, между этой, этого, этой коммуникации между тобой и зрителем, уже на почве всего этого, на этом фундаменте продаются товары, и продаются они гораздо лучше. Потому что сегодня люди, на мой взгляд, все меньше и меньше доверяют безликим одностраничным сайтам, безликим интернет-магазинам, безликим компаниям, Безликинг, ты понял, да? Без лица. Конечно, когда, конечно. Когда личный бренд говорят, имеется в виду. Да, а когда люди все больше доверяют людям. Об этом говорят Google на их конференциях, Instagram. Это везде сейчас говорят, что главное, чтобы... Главная задача социальных сетей ведь какая? Связать людей с людьми. Да? С людей с людьми. И люди доверяют больше людям. Вот почему блогеры получают сейчас как олигархи нефтяные. Потому что блогер, у которого 5 миллионов подписчиков, имеет доверие 5 миллионов аудиторий. И человек скорее купит по рекомендации блогера, чем у многомиллиардной компании просто потому, что она такая крутая, на вертолете прилетела. Людям все равно уже на то, что ты богатый, им нужна взаимосвязь, им нужно видеть, что ты такой же, как они. Поэтому, на мой взгляд, тренд 2020 года – это контентоориентированная модель бизнеса, когда все крутится вокруг контента и вокруг личности. А непосредственно CPA-модель, именно одностраничный сайты, она хоть и работает, Хоть и будет работать, я думаю, в ближайшие пять лет она будет работать, но она умирает, она умирает, нужно это понимать, что люди все меньше и меньше доверяют этим тикующим акциям под товаром, да? все меньше и меньше доверяют фразам «только сегодня», «только для тебя», это все не работает. Люди хотят доверять, люди хотят понимать, что их не имеют за дураков, а что им продают действительно качественный товар по реальной рекомендации. Потому я не говорю, что CPA-модель или модель многостраничных сайтов и, или страниц Instagram – это не рабочие схемы. Это рабочие схемы, но надо понимать, что будущее за контентоориентированной моделью, за третьей моделью. Я, кстати, рассказываю о ней и буду э, наглядно показывать на примере марафона по похудению своей жены, что такое контентоориентированная модель в своем курсе «Товарный боец» в пакете стратег. Я просто докладно покажу, как у меня это получилось, потому что все это пока что на уровне теории. Я это чувствую чисто интуитивно. Мне кажется, мне так кажется, я человек такой, как ты, как все люди вокруг, мне кажется, что контентоориентированная модель – это тренд 2020 года. И пока я не испробовал это на себе, а я испробую это на себе, я обязательно расскажу в своем курсе об этом. Я не могу говорить, что это что-то правильное, пока что это теория. Не теория, это одностраничные сайты и многостраничные сайты. Это не теория, это практика. Это реальные продажи, реальные бабки прямо сегодня. Запустился реклама, товар, реклама, понимаешь, схема. Сайт, товар, реклама. Все, все просто. А я хочу втулить между всем этим еще контент, который дает доверие, который дает все остальное. Как-то так про товарный бизнес. Смотри, а именно о курсе подробнее, чем он отличается от всех остальных, там, наверное, десяток, сотен, тысяч курсов по товарке, в чем именно его ценность? И вот, если говорить, да, положа руку на сердце, может ли человек, если сильно захотеть, найти эту информацию, которая есть в твоем курсе, там, бесплатно или в каких-то других курсах, слитых уже во многих телеграм-каналах? Я понимаю твой вопрос. Безусловно, человек может собирать информацию по кусочкам, искать слитые курсы и так далее. Однако, э, то, что было актуально еще в начале 2019 года, уже не актуально в 2020. Я серьезно, то, что работало у меня в 2019, в начале года, уже не работает в конце 2019. А ты посмотри на большинство курсов сейчас. Они все последний раз продавали что-то в 2017 году. Не, я серьезно. Они увидели, что курсы дают больше денег, и они вообще слили модель товарного бизнеса напрочь. Они продают, я смотрел курс, может это не очень корректно, я смотрел курс как пока, я покупал его за тысячу долларов. Я не из тех, кто покупает по складчине, я покупаю официально. И честно, во-первых, по два часа уроки, философия, водичка, не без этого. Я стараюсь сделать уроки 7-8 минут, считаю это своим конкурентным преимуществом. Я понимаю, что мы все бежим к сериалам, что мы все спешим куда-то и... На сегодняшний день длинная философия на камеру означает то, что ты в теме не разбираешься, Эйнштейн говорил, не разбираешься в теме не можешь сказать коротко, реально, если я если вижу, что человек два часа философствует на какой-то вопрос, все, он в теме не разбирается, он не может коротко объяснить, это первое, второе, я считаю конкурентным преимуществом своим перед всеми, это правда, честно, честно, у меня был марафон на моем YouTube-канале Вадим. Борода, Морода, Борода, Вадим в, мозги в смятку. Называется марафон. Я там поставил Я себе тебя о нем спрошу 6, немного 2, позже, 2. Да. Немного позже будет вопрос о этом марафоне. Смотри, я там поставил себе цель за месяц тысяч э, долларов. Я за месяц сделал 500 долларов. Я реально за месяц сделал 500 долларов, ну, я имею в виду после аренды, я заплатил аренду квартиры, заплатил все свои издержки, все, в итоге у меня осталось там 12 тысяч гривен и пару тысяч по картам. Скажи, я мог взять в аренду Ягуар и сказать, пацаны, я заработал не 5 тысяч долларов, а 50 тысяч долларов, и вообще я просто бога за бороду своей И расскажу вам сейчас все, что да как. Но я сказал, ребята, 500 долларов всего заработал вместо 5000, и в этом мое конкурентное преимущество, потому что за мной правда, я считаю, что сила в правде, считаю, что это не шаблон корпоративный, а это реальный принцип, который мне помогает по жизни. Я не раз убеждался, что если смотреть в разрезе времени, то правда всегда побеждает. Да, иногда на краткосрочной перспективе, на краткосрочной перспективе, если ты врешь, ты можешь выиграть деньги. Ты можешь выиграть дов доверие, ты можешь вообще быть победителем, если ты думаешь на 2-3 шага вперед. Но если ты сможешь смотришь на долгосрочную перспективу, на годы вперед, то правда всегда побеждает. Неправда всегда всплывает. Ты всегда потом окажешься дураком, если ты врал где-то в начале. Поэтому правда очень важна. Я считаю, что мой курс тем хорош, что он, во-первых, короткий, во-вторых, за ним правда. За ним, правда, я делал... Вы спросите этих предпринимателей, которые сейчас торгуют, что они продавали хотя бы за 2019 год. Ну, реально, что... пацаны, что вы продавали? Какие товары вы продавали хотя бы в 2019? Я молчу, что сейчас 2020 уже. И кое-что уже не работает, то, что работало в 2020. Но хотя бы за 2019. Покажите, что вы закупились, что вы сделали рекламную кампанию, что вы продали. Покажите, пацаны, ну, людям, людям, что это современная стратегия, она работает. У них нет этого. У них нет этого. Они дают фрилансеров, записали скринкасты через фрилансеров и говорят, вот как настраивать директ, вот как настраивать инстаграм. А самое важное это что? Какой товар продавать, да? Сама, даже не важно, сама типа, сам вопрос, какой товар, а как правильно выбирать товар, как его тестировать именно в 2020 году. Кто скажет? Я думаю, никто. Ну, мало, по крайней мере. Поэтому себя считаю именно выделяющимся из толпы. Плюс ты видишь, как я разговариваю? Но я разговариваю честно, я разговариваю открыто, я такой, какой есть, я из себя не строю. В моем лексиконе нет слов, масштабирование, удвоение прибыли, или вот это мое любимое, волшебные кнопки бабла нет. Все они так любят это говорить, у них куча вот этих фраз, корпоративных шаблонов, которыми они просто набивают себе цену, показывая, какие они стоят. У них пиджак, у них пиджак, у него Мазерати, как ты на него заработал? На курсах? А продавал ты что, кроме курса? Нет, ну Мазерати, ну Бугати, я понимаю, что ты в Дубае четыре раза в год, но что ты продал за последний год? Это главный вопрос. Что ты продал за последний год? Протан, каждый день что-то продаю. Сегодня уехало 4 квадрокоптера, 5 мольбертов, 2 порух. Вот просто сегодня у меня уехало на почте. Вот и так каждый день. И, и причем квадрокоптеры и мольберты я запустил специально в ТикТоке, чтобы показать, что система работает. Просто чтобы показать. Коптеры я дозакупился просто потому, что увидел, что продажи идут. Для меня вообще товарный бизнес – это нервы. И я стараюсь меньше запускаться. Вот последние годы я стараюсь меньше запускаться. Потому что если ты лично через себя пропустишь 50 человек за день, ты поймешь, о чем я говорю, что такое нервная работа вообще. Это ж 50 разных людей. Ты понял? С самых разных, с самыми разными нервами, ты их всех через себя про... Да, есть колл-центры, но есть еще возвраты, есть еще замены, есть еще негативные отзывы. Позитивные никто никогда не оставляет, оставляют только негативные. Негативные копятся годами, и кто-то приходит на твой магазин, смотрит на твои негативные отзывы там в интернете, а позитивных там нет ни одного, а хотя позитивных должно быть больше. Потому что у тебя покупателей же больше, но никто не ставит позитивный отзыв, если ты ему что-то не предложишь взамен на это. А негативный, каждый настрочит обязательно. Поэтому как-то так... Серия видео с названиями «Мозги в смятку» да, на твоем канале был такой марафон. То есть тезисно ты должен был каждый день в течение одного месяца выкладывать видео по достижению своих целей. В частности, одна из целей, ты про нее говорил, заработать 5000 долларов за месяц. У тебя, как я понимаю, этого не получилось. Ты об этом тоже в следующем своем ролике рассказал. И там в первом дне по -моему, марафона была цитата, я ее записал. Uh, то есть, смотри, если я не сделаю, то если я этого не сделаю, то есть в течение, в течение 30 дней я не буду выкладывать отчет, то даже самый последний мудак может подойти с пыра, долбануть мне в носяру и будет прав. Я ничего. Я то есть ничего не смогу за это сделать. На твоем канале я нашел только 19 отчетов из 30 заявленных. Где остальные? Я обещаю это перед вами. И если я этого не сделаю, то даже самый последний мудак сможет подойти из пыра, долбануть мне в носяру, и будет прав. Я ничего не могу за, за это сделать. Совершенно верно, реально в формате видео каждый может прийти с этой предъявой и мы обсудим это на видео. И я, если что, стану в ринг вот так, на перчатках, нефиг делать, ну. Буду как-то отвечать за свои слова. Что делать? Действительно, у меня не получилось сделать 30 видео. Вместо них я сделал 18 видео. Действительно, у меня не... там было видно по мне, вот просто очень идеально видно на этом марафоне, как человек сначала такой на энтузиазме, а потом тухнет, потом опять собирается с духом, а потом опять тухнет. И это видно, и оно сказывается. Во-первых, у меня на монтаж ушло, братан, по 5 часов в день. Видишь вот эту мозоль? Это реально угу. от монтажа. На самом деле, действительно это так. Ну что поделать, ну действительно вот не получилось у меня, не получилось ни 30 видео сделать, ни 5 тысяч долларов, но я не врал, я не врал, я показывал все как есть, я замахнулся, знаешь, как Макгрегор говорит, побью всех, отхватил от Хабиба, ну и все ему говорят, ну так ты же говорил, долго курица кудахкала, он просто себя убеждал, он в себя верил, точно так же я себя убеждал, и я в себя верил, что у меня получится». Не получилось. Вот придет человек ко мне, скажет, начнет мне предъявлять за этот пыр вносяру, я, я ну будем как-то вырешать на видео, без проблем, вот так. буду отвечать за свои слова, что делать, действительно не получилось, действительно, он, можно сказать, не прав, буду отвечать. По поводу монтажа, плавно перетекая к теме Ютуба, для чего тебе вообще канал? Во-первых, я творческая личность, мне нравится самоутверждаться именно такой манерой. вот э, Посредством творчества, посредством создания видеомузыкальных каких-то творений. Наверное, так. Я просто творческая личность. Мне это нравится. Плюс это а и ты сам монтируешь. Старый. Все делаешь сам, э, мон монтажом именно, продакшеном, все сам, да? Да, я дам У меня контента. будет команда, если у меня даже будет команда, она все равно будет под моим чутким руководством в плане режиссерства. Я не хочу доверять никому mm -hmm. то, что mm -hmm. я чувствую, вижу сам. То есть я буду доверять другим людям, копирайтинг, SMM-продвижение, э, настройку рекламных кампаний, там, создание сайтов, все что угодно, кроме непосредственно самого контента. То есть да, возможно я обрасту в дальнейшем операторами и монтажерами, но все равно э, корректирующую главную роль буду исполнять я, потому что вообще кинематограф для меня это, наверное, как и для всех любителей кино, а я киноман, самый настоящий, э, Наверное, эта режиссура, она близка всем. Если бы мы умели через режиссуру зарабатывать миллионы долларов, то я думаю, что миллионы людей занимались бы режиссурой, созданием вообще кинематографа и каких-то кинематографических шедевров. Просто так как это редко связано, тесно, напрямую с деньгами, то приходится как-то выдумывать какие-то схемы. Да, для меня это творчество, для меня это самовыражение. Uh, у тебя на твоем канале до недавнего времени было полторы тысячи подписчиков, и это все ты набрал за один год. Тебя это никак не останавливало? Не опускались ли руки вот именно в плане роста подписчиков? Не думал ли ты, что это как-то не окупит твои временные вложения? Если бы тема с ТикТоком не стрельнула, то, по сути, канал бы продолжал расти точно так же медленно. Да, совершенно верно. ТикТок был реально спасательный я не знаю, как это называется, спасательным каким-то чем-то спасательным для меня, потому что Действительно, это такая сеть, в которой можно бесплатно получать до 200 тысяч просмотров, а сегодня я увидел 350 тысяч просмотров на одном из своих видео, добавилось плюс 150, просто бесплатно, просто бесплатно. YouTube просто перенасыщен контентом, Инстаграм на сегодняшний день перенасыщен контентом, без денег, ну никак. Я, прих... я проходил массу платных курсов в очень респектабельных, крутых Прям в реально именных компаниях, например, Академия Эр. Я проходил там обучение, я тебе скажу, что мне там дали реально нужных советов ноль. Ну, пусть это, пусть это сто раз некорректно сказано, но реально никто мне не объяснил, что без денег твой YouTube-канал не выстрелит никак. Мало того, в первый час у тебя должно быть 300 просмотров, в первые сутки у тебя должна быть 1000 просмотров. Если ты не получил эти показатели, до свидания, твое видео никто не увидит. Хоть кто-то мне сказал это, хоть в одном курсе, никогда и никто, все говорили про контент, все говорили, вот ты, наверное, контент не тот снимаешь, вот у тебя, наверное, голос не тот, да вообще не в этом делом, братва, вообще не в этом дело, только в деньгах, если ты не даешь, если у тебя нету параллельно развитых социальных сетей, которыми ты можешь гнать трафик на свой YouTube канал, или у тебя нету бабла, чтобы с самого старта давать э, просмотры, Нету будущего ни у Ютуба, ни у Инстаграма на сегодняшний день. Без денег, без дополнительных источников трафика. Это правда жизни, хоть, хоть ну, как угодно мне говорите, хотите верьте, хотите нет, это именно так. Если ты заметил, то сейчас на моем канале уже почти половиной тысячи подписчиков. До конца месяца, будьте уверены, будет 10 тысяч подписчиков. А до конца года будет больше 100, в гадалки не ходи, это если я что-то особенного не придумаю. Но с таким темпом, как сейчас... До конца года будет 100 тысяч. Я громко ворвусь в эту сферу. Запомните это имя Вадим Борода. Все будут говорить, что это за парень, что он там такой весь несет. Кто-то будет критиковать, кто-то будет что-то еще говорить. Но я ворвусь в эту сферу. И благодаря ТикТоку. Я назвал это ТикТоково-Ютубовое ниндзюцу. У себя в сторис, кто меня смотрит, тот знает. ТикТоково-Ютубовое ниндзюцу. Это новый метод продвижения Ютуба на 2020 год, который пока что 100% работает. Просто 100% работает. Если у вас нет денег, с помощью ТикТока вы можете продвинуть свой YouTube-канал. Просто за месяц взлетите до десятки, ну, 5000 подписчиков вы точно наберете. Это 100%. Что конкретики. для этого нужно? Конкре... Давай к конкретике. Как Давай конкретики. Сам ТикТок работает по принципу «завлеки внимание». То есть в первые секунды ты должен завлечь внимание кадром. Если ты стоишь возле стенки и снимаешь тренды с прикольной масочки на лицо, это не работает в ТикТоке. Таких сотни тысяч малолеток, ты там такой не нужен. Еще один. Тебе нужно снимать действительно прикольный контент, который мотивирует к подписке. У меня, например, лучше всего стреляют темы по, вот конкретно у меня на канале, именно ТикТок канале, стрельного Китай. Вот когда я заговорил про Китай, что я разбираюсь, потому что э, Китай для всех это Ali, AliExpress, как оказалось. А я-то знаю про Китай гораздо больше, именно про внутренний китайский рынок. Как там заказать, прям реально дешево производителя. И когда я только заговорил об этом, у меня 200 тысяч просмотров на ролик. Просто люди вообще не шарили, а что я говорю такое? Нифига себе, есть такой сайт 1688, да? Ничего себе, куча фраз у меня просто в Инстаграм взорвался и все. Но это не единственная тема, которая взрывает. Много тем давала мне подписчиков. Суть в том, что тебе нужно первым кадром в ТикТоке завлечь, первым кадром а непосредственно самим видео смотивировать к подписке смотивировать подписки как я привлекаю трафик с тока на youtube я просто э, за минуту раскрываю какую-то важную для всех тему а важна она или нет я понимаю из комментариев потому что мне же под каждым роликом пишут сотни 200 тысячи комментариев я под комментариями вижу что есть некая тема которая через одного волнует всех вот реально всех. Я прям беру и на эту тему снимаю видео. Вот прям вот я вижу, что через одного спрашивают, а сайт ты где? где делал? Где ты делал сайт? А сайт почем? А как ты сделал сайт? А какой, ты сайт? А какой у тебя сайт? Я смотрю, хорошо, снимаю видео на тему сайта, взлетает. Просто угу. через обратную связь понимаю, что, а, про сайт вам надо? Без проблем. Делаю видео про сайт, говорю, продолжение на YouTube-канале. YouTube-канал у меня простой, Вадим Борода. Типа, зайди ко мне на, YouTube, на канал YouTube Борода, просто мельком снимаю его прямо с телефона. И люди тулят. Туль, вот сегодня за ночь мне поступило, сколько там, я не, не считал, от по-моему, от, от 300 до 500 подписчиков за ночь. Просто потому, что я пару роликов выпустил, говорю, дропшиппинг – это тема, продолжение у меня на YouTube-канале. Вадим Борода. И люди фу, с ТикТока. Понял? Для начала нужен какой-то толчок видео в ТикТоке, чтобы оно начало набирать просмотров. Или как это все-таки работает? То есть я сниму что-то там про свой YouTube-канал видео в Ютубе, как это работает, тебя показывают первым 100 людям. Если первые 100 человек дали тебе лайки, комментарии, репосты, тебя показывают второй сотни. Если там то же самое, тебя показывают третье. Если там то же самое, тебя уже начинают колеса увеличивать, показывать тысячи людей. И если тенденция плюс-минус там одинаковая, ты действительно вызываешь взаимодействие. На тебя подписываются, тебя репостят, тебя лайкают, тебя комментируют то все, ты можешь набирать обороты бесконечно, если нет жалоб на твое видео, жалобы иногда может все остановить, поэтому нужно внимательно. Тебе дают огромные колеса и ролик может просто за ночь набрать 100 тысяч подписчиков, ну реально это так, когда-то так же работал YouTube, Инстаграм реально точно так же работал, но сегодня за минуту по 100 тысяч видео новых выкладывается на YouTube. Сейчас просто невозможно показать твое видео сразу там, ну, 100 тысяч людям, потому что слишком много контента. Роботу ютубовскому тяжело понять, какое видео первое показать, у него миллиард вариантов, понимаешь? Поэтому на ютубе только через бабки, а в тиктоке пока что еще можно просто вот в алгоритмы зайти. Ты выкладываешь видео и люди реагируют, потому что там еще мало людей. Не столько, сколько в ютубе и в инстаграме, а просто их там меньше. Вот и все, только поэтому, пока есть шанс. Ты придумал фичу с чатом, мне очень понравилось, то, что чтобы люди помогали друг другу взаимно, смотрели э, ролики друг друга, лайкали, соответственно, и комментили, э, это дает непосредственно толчок первый видео. Призываюсь, Взаимодействует это моя, друг Это не моя фича, я ее увидел. у России. Просто надо общаться в теме с типами. Есть такой чувак, угу. Матвей Северянин, он сделал то же самое, но он тупанул в том, что его, его чат э, был просто для обсуждения тиктока. Просто люди там сидели и трепались, и это превратилось, знаешь, во что? Те, у кого что-то получается, гнобили тех, у кого ничего не получается, мол, вы все снимаете говно, а мы все тут серьезные ребята просто кое-что шарим, мы просто кое -что... плюс Матвей, конечно, он продает еще курс по ТикТоку, и ему невыгодно выдавать все фичи ТикТока, как оно есть на самом деле, и он дает фрагментально информацию в чате, а остальные, у кого что-то вышло, просто сидят и выпендриваются перед теми, у кого ничего не вышло. А те, у кого ничего не вышло, я был таким, одним из таких на начальном этапе, просто сидят и их бомбит. Их бомбит от того, что люди просто выпендриваются, а толком ничего не говорят. И вот это превратилось в эту баталию между теми, у кого что-то вышло и у кого ничего не вышло. И я подумал, блин, ведь алгоритмы TikTok а смотрят на первую реакцию, Почему вы все не делаете эту реакцию? Я вам всем видео лайкую и пощу, и репощу, и комментирую, а вы мне нет. Почему? Ответы были самые разнообразные, и бредовие, один придобил другого. Например, ответ, как тебе? Э, взаимность ⁇ это не для меня. У чувака 100 тысяч подписчиков, он говорит, что взаимность ⁇ это не для меня. Он уже просто популярный, понимаешь? У другой 100 тысяч подписчиков, она говорит, я не лайкую и не репощу, чтобы мне в рекомендациях лишнее видео не попадалось, ну, не моей темы, типа, да блин, пошла ты к черту с таким подходом, мы друг друга поддерживаем, мы, до, мы должны вообще не смотреть на контент, мы должны просто автоматом тыкнуть тот лайк, чтобы алгоритмы увидели, что на видео есть активность, все, тебе никто не просит вникать в мой контент или смотреть его у себя там в рекомендациях, возьми, сдел... я тебе, ты мне, работает все просто. Короче, меня это достало, я там поругался-поругался две недельки и ушел, ушел, создав собственный чат, где реально правило, делай лайк, делай комментарий, делай репост, не в зависимости от того, нравится тебе контент или нет, кто этого не делает, с чата удаляется, и чат этот плат, платный, чтобы к нему относились все серьезно. Это не моя фича, это, скажем, модернизированная фича северянина. Я просто ее чуть-чуть исправил, чтобы это не был просто трех про тикток. Смотри, ты делал такую плюшку, что первые 50 человек смогут зайти в этот чат бесплатно. Я, кстати, попал под эту акцию и был одним из них. Сейчас там уже больше 50 человек. Давай сделаем так. Предлагаю для моих подписчиков тоже сделать небольшую плюшку. Давай первым 15 человекам будет тоже скидка. Они могут зайти в этот чат бесплатно. Должны написать мне что они должны. Я от Кирилла. Планета информации. Давай сделаем такой промокод. Мой канал называется Планета информации. В чат активности по ТикТоку бесплатный, без проблем. Можно даже не 15, а 50 человек для людей, которые говорят... Планеты. Я с планеты информации, доступ в чат бесплатный. Для этого мы пишем тебе в Инстаграм, в Директ, ссылку я на Директ твой оставлю в описании, также поделюсь твоим YouTube каналом в описании, и люди могут писать. Первые 50 заходят бесплатно, верно, да? Да, я тоже, я тоже выложу это видео к себе и поделюсь своим каналом у себя. Спасибо большое, на самом деле на этом, наверное, давай заканчивать, у меня уже глубокая ночь, у меня плюс 6 часов относительно твоего города, как я уже тебе говорил, очень рад, что мы с тобой все-таки созвонились, ты очень энергичный, клевый чувак, который действительно заряжает энергией, мне было приятно с тобой общаться, спасибо. Спасибо. Да, спасибо тебе за интервью, Удачи тебе, достигай своих целей, и в 2020 году, я думаю, ты стрельнешь и наберешь 100 тысяч подписчиков. И тебе, бро, Всё. коллаборация. Спасибо. Спасибо за Спасибо да, большое, я... давай. Пока. Пока.